А умирать, так, умирать и, по и, это не надежда, такой миф, который да. человек пытается при помощи его закрыться от реальности. Так что welcome на китайский рынок. Если вы серьезно настроены на него, то мы можем даже вместе поработать. Да, я бы хотел сказать, то есть есть у нас разработан некий стратегия, как продвигать не только крупные компании, но и с малыми бюджетами, то есть их объединять некий один кулак то есть разделять эти расходы на несколько частей то есть чтобы это было более как сказать без, безболезненно пройти этот путь но также можно допустим пройти первый этап вообще стоит ли вообще думать о китайском рынке может быть начало то есть по, первый пройти как бы этап, это хотя бы дать на дегустацию тот же самый товар -то попробую что может быть он даже не подходит для на этого рынка зачем вообще дальше о чем-то говорить то есть первый этап, как бы, который э, с нами проходят некоторые уже фабрики, то есть производители, они уже понимают, что это надо, либо здесь нужно что-то изменить. То есть, ну, это ничего не обязывающее, никому ничего не говорить. То есть, это просто для того, чтобы понимать, то есть они для вас, естественно, в России это вкусно, это, это, это красиво, там, не знаю, но ну, а здесь это просто голиный сахар, как вот э, мармелад, то есть ну, галины сахар. Никакого оттенка вку вкуса нету там он просто это разные цвета, right. они говорят, зачем мне буду есть сахар, я так могу купить сахар. То есть и понимаете как бы, то есть и, ну та же геометрия упаковки, но тоже уже потом. То есть есть варианты, как это можно делать, и есть специалисты, и это можете делать сами. То есть можете обращаться к нам, действительно. Все это можно проходить. Поэтому да, welcome, случайно. То, что делает один человек, всегда может сделать и другой человек. Главное это время и средства. Вы можете нормально отучиться, выучить китайский язык, приехать, ну, займет года 3-4 у вас при хороших талантах. Ну, а можете сразу приехать и я, как вы специалист в своем продукте, уверены в качестве этого продукта, то при нормальных усилиях, профессиональных усилиях. Вероятность того, что он будет востребован китайским потребителями, гораздо выше вероятность того, что он будет обостребован американским или западноевропейским потребителем. Западный продукт он более известен в Китае, даже допустим, взять эти же выставки я обращал внимание, когда то есть, я, я так понимаю, китайцы приходили только те, кто, у кого хватало сил обойти вот эту большую выставку для, для, для, ну, для, да. для русского производителя. То есть он сначала обойдет всех европейских и западных партнеров, то есть так называемых будущих партнеров. А если останется сил, он дойдет до российского то есть, стенда, чтобы посмотреть, что там есть. естественно, то он будет сравнивать, и он видит это же самый товар у тех, зачем он будет покупать неизвестный, если тут более известный. Нет, это именно конкурентность. Сюда идут все. И мы здесь не в первой колонии, скажем так. У нас нет той истории мирового успеха российского не, не мы, а вообще российских да, происхождения России. Но с другой стороны, его и раз в Японии не было, и даже в Германии такого не было. Это все дело наживное, просто нужно в этом направлении профессионально, долго и целенаправленно трудиться. И тогда придет и успех и вашего продукта, и успех странового бренда и так далее. А вот так быстро забежал с башкирским медом и выдержал там со многими-многими юанями, это как бы мечты интересные, но вероятность такого события крайне низка. Осталось год, наверное, 3-4, может, 5 до того, как рынок будет уже сложно будет сюда заходить. Сейчас еще будет. Он пенец. настыдится, он, церковь, он урегулируется. Сейчас еще китайцы относятся хорошо. Сейчас любой импортный продукт который в нашей стране является экономом, из-за того, что он просто импорт в Китае сразу идет в категорию премию. Это в, и, на, и на юге? Ну, и на, и на юге, да. Имеется mm -hmm. виду, что э, само по себе импорт э, как бы в Китае звучит, ассоциируется со словом «хорошо». Поэтому этим нужно воспользоваться, пока есть окно этих возможностей. И действительно, мир не стоит на месте, через некоторое время это окно может судится, а то есть совсем закрыться и останутся только вы... какие э... Те, те кто, прижился. Кто, прижился, кто выжил, кто состоялся на этом рынке. Но ну, здесь как на войне, все равно как бы здесь придется использовать все. Законные средства Конкурентной борьбы. Конкурентной борьбе, потому что на <с nói> да. самом деле это будет такая экономическая война, фактически, потому что мы. Работать будем с нашими китайскими партнерами, у которых, опять же повторюсь, у них опыт ведения бизнеса и торговли тысячи лет, а нашего, дай бог, 20 миллионов. Есть свои нюансы, и пока вот мы, как в свое время, когда многие не оценили важность китайского Китая как производственной площадки и потерпели большое поражение так и здесь нужно спешить, и пока есть возможность выйти на этот потребительский рынок, и пока есть доброжелательность, общая доброжелательность со стороны потребителей к нашим товарам, этим надо воспользоваться. И если это сделать профессионально, умело, грамотно, то вероятность успеха она достаточно высокая. Поэтому с точки зрения Административные среды, инвестиционные среды, конечно, китайская среда для малого и среднего бизнеса выгодно отличается от российской. А вот с точки зрения конкуренции, экономической конкуренции, она, конечно, гораздо более жесткая, чем российская. Вот эти вот нюансы, понимание их, осмысление, какое-то приближения, оно поможет многим нашим соотечественных, которые мечтают выйти на китайский с успеха достичь соответствующего успеха. Так что, опять же, скажем так, welcome to China. Welcome. Bye-bye. Пока-пока.